Теперь хотел бы сказать, что, конечно, выборы это такая сложная для государства, большая история, но очень важная. И, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали. Причем, значительная часть из них проголосовала за Единую Россию. Можно смело сказать, наша партия победила. Сейчас идет подсчет голосов. Естественно, обнародованы результаты социологических опросов, они вам уже известны. А, наверное, к завтрашнему утру уже будет окончательный результат по всей стране. Ну, результат хороший. Наша партия будет иметь абсолютное большинство, ну а какое это большинство будет определено в результате подсчета голосов.